леди и джентльмены, всем привет, с вами снова Макс Репьев, сегодня будет такое маленькое короткое видео на тему действительно знаменательного события в Сочи жилой комплекс фрукты на следующей неделе приглашает собственников на регистрацию по первой очереди, и сегодня выдалась такая возможность прогуляться абсолютно без всех по территории поготовой, посмотреть что изменилось и рассказать уже вам что здесь будет в дальнейшем, мы обязательно сюда приедем на вручение ключей, все это дело снимем, но пока еще такого прям глобального торжественного открытия не будет, но тем не менее покажем, что люди вкладывались, люди получили ключи. Сегодня у нас такой будет небольшой трип именно по территории, как они сделали, потому что внутреннее убранство я уже показывал неоднократно, а по территории еще не до конца. То есть здесь вот будет такая футбольная площадка. Я думаю, что в дальнейшем ее, конечно, сделают чуть-чуть иначе. Здесь какие-то места, где можно посидеть, я так понимаю, они тоже недоделаны. Какая-то белая галька здесь что-то такое. То есть, наверное, это клумбы. Но я еще вижу, что здесь есть лавочки. Огромное количество парковочных мест. Вот здесь они идут по периметру. Вообще, самих фруктов. Действительно, большая территория. Коэффициент парковки здесь, по-моему, 0,6. То есть, вот я недавно, вы помните, был в Альпийском квартале и хвастался, что приобрел парковку, потому что там коэффициент 0,2. И там без подземной парковки не выжить то здесь она даром не нужна вообще потому что вот это вот все место вот парковка вон парковка там будет парковка то есть везде абсолютно тут парковки проблемы машину поставить не будет но опять же в сочи не живет такое количество людей именно на постоянной основе которые пользовались бы машиной и вот им не хватало бы мест здесь 60 процентов от количества квартир в принципе я думаю Места хватит. Как я уже говорил в своих видео по поводу фруктов, именно их фасадов, что ребятам этот проект достался в наследство. Они не могли здесь сделать какой-то лютый бизнес-класс. То есть нужно было достроить дома. Выглядят они вот так, но вот за счет территории, наполнения этой территории, фрукты, наверное, будут являться одним из лучших представителей вообще в Сочи. То есть сейчас можно сказать, что Минозера очень крутая территория, именно внутренняя. Дома тоже выглядят ну, с вопросами. А вот территория там действительно разнообразная и богатая. То есть вот мы с вами идем, у нас встречается разного рода активности. Там была футбольная площадка, здесь вот уже баскетбольная. И даже еще и сетка висит. То есть можно, в принципе, прыгать, сверху ставить, там еще что-то. Ну, выглядит все очень динамично. И это только треть территории, потому что это первая очередь. Вообще три очереди, да, вы знаете. Вот вторая, и вон там вот еще в бетоночке это третья стоит. То есть когда это все откроется... Здесь будут и теннисные корты, зона выгула собак, спортивные площадки и все-все-все. Очень радует то, что площадка действительно стандартного размера. Я просто раньше играл в баскетбол, чтобы, что сами кольца высотой стандартные. И можно играть действительно здесь. Прокачивать свой скилл, тренироваться и, конечно же, наслаждаться. Я думаю, что ее еще огородят, эту площадку. Но есть уже трибуны, поэтому, пожалуйста, можно эксплуатировать. Давайте еще вот сходим вот в эту часть, посмотрим. В принципе, можно еще и в подъезды заглянуть, потому что некоторые из вас даже, наверное, не видели, как выглядят фрукты изнутри. Но здесь есть очень крутое решение. Это колясочные. Сразу можно с них, наверное, начать. Если вы не хотите свой велосипед куда-то нести или коляску, то для вас здесь предусмотрены вот такие вот помещения. Пожалуйста, ставите здесь коляску, велик или еще что-нибудь. И дальше уже уходите в подъезд лестницу ну, все по-стандартному а вот эти вот места общего пользования выглядят действительно неплохо хорошие, аккуратные такие ящики стоят и здесь у нас зона лифтов здесь еще правда не поставили вот это озеленение но должна еще быть лавочка чтобы можно было пакеты поставить сюда Но ну, пока вы лифт ждете и какая-то еще такая декоративная история в виде зелени или еще чего-нибудь в каждом, кстати, корпусе, в каждом подъезде, точнее, два лифта, грузовой, пассажирский. Ну, отделка, в принципе, ничего так себе. То есть, как выглядят фрукты внешне и как они выглядят внутри, ну, картинка сильно отличается, да? То есть, совсем не похоже на эконом. Это уже такой, как бы, хороший комфорт, какая-то вот 3D-панель, симпатично все так смотрится. У меня у самого есть квартира во фруктах вот в этом вот корпусе. Это вторая очередь. Она ни в коем случае не продается. Покупалась она для сдачи. Но есть такое ощущение, что я и сам в ней поживу. Мы, кстати, по ней разработали дизайн-проект. Очень красиво все получается. И мы его обязательно здесь реализуем. И, возможно, я приеду сюда, поживу здесь. Может быть, конечно, перееду, потому что у меня иногда посещает мысль... А почему бы не купить здесь большую квартиру, именно прям для жизни, метров 60-70, что-то такое. Ну, пока у меня здесь 38 метров, с балконом она там получается порядка 40, а мини-двушечка такая двушечка мы ее распланировали, но я думаю, что будет интересно. На первое время пожить понять хватит, потом, если что, ее можно будет продать и купить что-то побольше. Короче, мне фрукты именно нравятся расположением тем, что они находятся в Сириусе, тем, что здесь можно будет прописаться и получать какие-то привилегии. Но я покупал еще тогда, когда Сириус еще не был даже сформирован. И не было понятно, войдут вообще фрукты Сириус или не войдут. Но, тем не менее, вошли. Мне, честно говоря, комплекс нравится. Внешне, конечно, можно было бы его сделать как-то иначе. Но внутренний по нему вопросов вообще нет никаких. Это еще одна из зон активностей. Здесь вот, видите, такие лежачки есть. То есть там будет пергола. Тенечек создаваться И здесь будет еще какая-то детская площадка Здесь вот место для посиделок Какие-то качели, еще качели Детские зоны или еще что-то Честно говоря, я даже не могу вам сказать Пока я иду до следующей зоны Хочу сказать, что на сегодняшний день вообще Во фруктах можно приобрести квартиру Начиная от 10 с небольшим миллионов рублей Это будет 31 квадрат Это будут инвесторские предложения Но по ним, по всем есть вопросы То есть, если, например, у вас ипотека то нужно там прям будет выбирать. Предложения на самом деле не так уж и мало, то есть можно порассматривать, но минимальный порог входа это, по-моему, 10 миллионов рублей. Можно рассмотреть, но рекомендую это сделать максимально быстро, потому что сейчас, когда народ начнет получать документы и ключи, цена пойдет вверх. Это просто по всем абсолютно комплексам в России, в Сочи, в Москве. Без разницы, это работает одинаково. Как люди получают ключи, риски уже все пройдены. Пожалуйста, готовая недвижимость, покупай. Но вместо 10 это уже будет стоить 12 миллионов. И самое интересное, что цены на готовую очередь потянут за собой строящуюся очередь. То есть сейчас там цены встречаются от 10 миллионов. Здесь порядка 12 там, с чем-то. Но это превратится в 13. А это превратится в 11. Поэтому, если есть у вас желание сейчас вы там думаете купить фрукты, хочу переехать. Чем быстрее вы созреете на эту сделку, тем дешевле она для вас обойдется. К тому же вы знаете, что на сегодняшний день рубль обесценивается и проблема эта действительно остро стоит. Я не так давно снимал видео про ипотеку, что лучше зафиксироваться сейчас, а потом просто деньги будут обесцениваться и вы в длинную будете платить уже фантиками. И по сути квартира как бы вам будет, ну, типа дешевле. Это очень сложно на самом деле объяснить. Посмотрите видео про ипотеку, все поймете. Ипотека на самом деле очень крутой инструмент, я сам именно во фруктах купил квартиру в ипотеку, и до этого я прям думал, блин, никому не хочу быть должен, зачем мне эта ипотека, это кабала. Но сейчас я взял, максимально кайфую, потому что у меня ежемесячный платеж составляет 27 тысяч рублей. И как бы и квартира стоит уже совсем других денег, и платеж меня абсолютно не напрягает, и она еще и растет в цене и будет продолжать расти. К тому же это единственный проект вообще в Сириусе, который по ФЗ-214 со всеми прозрачными документами, вот такой вот действительно хорошей территории Я, кстати, даже не знаю, что это такое Похоже на батуты, а может быть это и фонтан Но вот есть еще какой-то там парк Здесь будут еще какие-то детские зоны И еще раз повторю, что это всего лишь Треть территории Также здесь очень много свободных зон от машин Например, вот это. То есть вы, в принципе, можете сюда только подъехать Разгрузиться и только по разрешению Все остальные места будут закрыты То есть это вот вообще часть Самого большого двора то есть здесь будет действительно большая активность с детскими площадками, спортивными и так далее И вот это будет просто прогулочные зоны Большинство корпусов сделаны так, чтобы вы могли только подъехать туда на машине Разгрузиться, но машину там оставить нельзя Поэтому вся парковка здесь по периметру А внутренняя часть территории, она действительно большая Здесь 12, по-моему, чем гектар предусмотрено именно для жизни Поэтому фрукты именно для жизни Вот проект Просто очень много людей пишут в комментариях, что это жуткий эконом и так далее. Внешний может быть, это действительно выглядит и так. Но вот внутренний по наполнению это совсем так не является. Еще очень много людей почему-то пишут, что это панельки, но это полный монолит. Причем монолит с очень крутыми ровными стенами где вы не потратите много денег на выравнивание стен вообще, потому что ребята здесь действительно заморочились, и мы неоднократно уже просто снимали, показывали, что стены здесь действительно ровные, крутые, и можно сделать хороший ремонт в стиле лофт, просто там чуть-чуть подровнять. Также очень круто, что все планировки здесь действительно человеческие, минимальные, это 31 квадратный метр, причем балкон входит по коэффициенту 0,5. Вы знаете, да, что в Сочи у нас большинство балконов входит по коэффициенту 1 к 1, здесь коэффициент 0.5 и все абсолютно квартиры, все идут. Вот про что я говорил, что внешняя сторона корпусов предусмотрена так, что можно будет туда подъехать на машине. Вот она парковка по внешнему периметру. Внутренний периметр занимает только детские площадки, спортивные зоны, и там какие-то посиделочки и так далее. Аккуратные светильнички здесь стоят. Их здесь, кстати, три вида. Будут подсвечены именно зеленые зоны, такие низкие стоят. И вот такие. Это подсвечивают парковку, территорию и так далее. Так как у нас видео короткое, больше про фрукты я ничего рассказывать не буду, мы обязательно сюда приедем на вручение ключей, покажем этих счастливчиков, может быть нам ребята расскажут для чего они покупали, зачем они это делали что они планируют сделать с этими квартирами но это все будет на следующей неделе на сегодняшний день, я еще раз повторю, что есть предложение, это начинается от 10 миллионов рублей предложений у нас действительно много, можно повыбирать как в готовых так и в строящихся очередях вся команда по фруктам абсолютно подготовлена поэтому любой вас может проконсультировать сказать какие предложения у нас есть с вас же нужно только по ссылочкам внизу обратиться, сказать Хочу фрукты, и мы вам подберем действительно стоящий для вас вариант, который вам подойдет, понравится с видом, без вида, в расположении, без расположения и так далее. В общем, вариантов масса. Ссылочки, господа, внизу. Вам всем удачи, хорошего настроения и пока!